Анкара продолжает поддерживать группировку «Хаят-Тахрир-Аш-Шам» террористическая организация, запрещенная в России, в Идлибской зоне деэскалации, нанося удары по правительственным войскам Сирии. Турки атаковали сирийскую арабскую армию в ответ на недавние артобстрелы и авиаудары ВКС РФ под джихадистом. Российские беспилотники фиксируют переброску к линии фронта значительных сил ХТШ и тяжелого вооружения армии Турции. 10 июня на юге сирийской провинции Идлиб был уничтожен целый ряд высокопоставленных джихадистов из ХТШ и большое количество пехоты боевиков. В СМИ, поддерживающих террористов, началась истерика, после чего турецкие ВС перебросили свою самоходную артиллерию и открыли огонь по позициям СА вместе с ХТШ. Только по городу Сиракип и его окрестностям турки выпустили более 120 снарядов калибра 155 мм. Джихадисты называют это местью за своих руководителей. На представленных кадрах показано перемещение турецких САУ к линии фронта. Под прикрытием турок боевики проводят укрепление своих позиций на линии фронта. Фактически Турция не выполняет российско-турецкий меморандум о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации от 2018 года, состоящий из 10 пунктов. О создании демилитаризованной зоны глубиной 15-20 километров турки теперь даже не вспоминают. Вероятно, эту миссию придется выполнять совместно САА и ВКС РФ.